iPhone 6s получился гораздо лучше своего предшественника обычной шестерки, например, хотя бы тем, что на тыльной стороне аппарата под надписью iPhone красуется аккуратная буковка S. Но с недавних пор большинство моей аудитории за дня в день задает мне вопрос, стоит ли брать этот смартфон в качестве основного в 2017 году. Давайте разбираться вместе, поехали. Погнулся iPhone, сгорел MacBook, не беда, в сервисе по ремонту мобильной техники Remtak не только починят твое устройство, ну и сделают всю работу быстро, а главное качественно по довольно привлекательным ценам. Ссылка в описании. В принципе, этот ролик можно было сделать следующим образом: сказать несколько предложений по поводу характеристик, высказать типа свое мнение об этом устройстве и завершить обзор парой слов, мол телефон крутой, берите, не пожалеете. Отчасти это правда, ведь S версия практически не отличается от обычной шестерки, которая в 2017 еще даже очень, кстати. Внешне смартфоны практически идентичны друг другу, за исключением того, что 6s чуть тяжелее из-за нового материала корпуса 7 алюминия. Что касается производительности, то 6s отлично чувствует себя в абсолютно любых задачах, начиная от самых банальных вроде полистать ленту в твиттере и заканчивая самыми трудоемкими, например, скоротать время за высокопроизводительной игрушкой. Хотя, давайте будем откровенны, уже большая часть владельцев самых новомодных устройств не занимаются мозговыми мазохизмом не рубится в какие-либо игры на мобилках больше недели. В плане автономности к трубке тоже особо претензий нет. Держит зарядку чуть дольше, чем обычный iPhone 6, но не более того. На 5-6 часов в умеренном режиме использования можете смело рассчитывать. Оптика, также как и железо, здесь еще не хворает. Обе версии, что обычные, что плюс, оснащены основной матрицей в 12 мегапикселей, разве что большая модификация имеет стабилизацию, а так все одинаково. Ну и фронталочка Хочется отметить, как прорыв, 5 мегапикселей как-никак. Создает снимки неплохого уровня, однако с фронталкой iPhone 7, конечно, не сравнится. Самой интересной особенностью смартфона является возможность усиленного нажатия на дисплей, работающая в паре с новым вибромоторчиком Taptic Engine или Taptic Engine. И нет, это не просто длительный тап по экрану, а действительно тап вглубь экрана. Господи, что я несу? Надеюсь, суть вы поняли. Особой популярностью 3D Touch, к сожалению, не пользуется, а ведь зря. Штука-то действительно удобная, намного облегчающая взаимодействие пользователя с системой. И, конечно, хочется похвалить Apple за второе поколение сканера отпечатков пальцев Touch ID, работающего не просто быстро, а очень-очень быстро, прям молниеносно. Получился своего рода некий обзор iPhone 6s, но один раз мне все же удалось нормально попользоваться данным устройством. И скажу, телефону лучше обычной шестерки во всех смыслах. Например, у данного аппарата есть огромное количество бенефитов, вроде удаленного вызова голосового помощника Siri без нажатия на кнопку Home или функции активации экрана, просто подняв устройство вверх вот таким образом. Трубка получилась действительно крутой, переосмысленный во всех аспектах. Не вижу особого смысла переходить на данное устройство, если вы являетесь пользователем обычной шестерки. А вот если вы обладатель iPhone 5 или 5s, к примеру, смело выбирайте именно этот телефон, если вам семерка, к примеру, не нравится по каким-то причинам. Тут, кстати, присутствует скрытая пыль и влагозащита, а также джек 3,5 мм. Вы смотрели канал Apple Finder, я его ведущий Артем. До скорого, пока!